всем привет с вами юрий канал как заработать денег в этом видео я расскажу как ты можешь получить 200 долларов за одно простое действие я не шучу сейчас многие компании запускают свои airdrop и делают внутреннюю криптовалюту одна из таких компаний это биржа coinsbit она имеет уже очень большие обороты более полумиллиарда долларов торгуются сейчас на этой бирже с 1 января она запускает свой собственный токен и на данный момент биржа привлекает новых клиентов и каждому клиенту который зарегистрируется пойдет в компания дарит 200 и точнее 2000 коин с биткоинов эти коины будут продаваться с 1 января по 10 центов то есть по сути 2000 коинов стоит сейчас 200 долларов если тебе это интересно то под этим видео ты найдешь специальную инструкцию в которой я расскажу что нужно сделать какие действия нужно сделать для того чтобы эти деньги тебе начислили на аккаунта 1 января ты можешь эти токины продать и получить реальные деньги на свой кошелек также приготовил для тебя инструкцию как зарабатывать еще и на партнерской программе в этой компании, потому что за каждого привлеченного клиента ты получаешь дополнительно по 100 долларов, если тебе это интересно, то ссылочки внизу. Кому данный ролик был полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, с вами был Юрий, до встречи в новом видео.